Итак, мои дорогие друзья, у нас карта The Dust 2, очередная, уже вторая по счету, кстати говоря, между шалопаями и командой Number One И команду Number One сегодня, соответственно, представляет VIP-персона и грозные команда шалопая, это Elite и человек, у, кого... у которого в никнейме куча тире-тире-тире-тире Вот, в общем, такие вот у нас ребята а, Ножи сыграны, Шалопай начинает в обороне И атаковать будут нам собственно Потому что Шалопай выиграли этот самый а, ножевой раунд По-другому, наверное, и не могло бы быть Потому что здесь, конечно, железобетон всегда. Куда? Куда побежал? Куда побежал? А, у них Б, что ли? А, они играют он ли Б? Йоу, вот это да! Неожиданно. Не ожидал, честно сказать. Саня, привет, лайк вот. Спасибо, Константин. Брат, я тебя так сильно уважаю. ты классный комментатор. Спасибо вам большое. Очень рад, что вам нравится мое творчество. Приятного вам просмотра. Получите удовольствие от увиденного. Надеюсь, надеюсь, что увидите. Надеюсь, что увидите что-нибудь интересное И надеюсь, что вам это что-то по кайфу будет Ну, слушайте Карта Dust 2 в, в формате игры на точке Б. Это что-то необычное Это что-то такое Редко очень встречаемое Хотя я когда проводил турниры по КСу У меня было такое У меня можно было выбрать Карту Dust 2 Only B И Light Cat Успевает покинуть точку Б. До момента, пока ему навставляли. Забирает вип-персону. Один на один с Грозным. 30 секунд до конца раунда. 13 хп у игрока обороны. 18 у игрока атаки. Да ну что, ты серьезно? о oh! Вот это плюшечка. Хорошая плюшечка прилетела. Ну что ж, благодаря Грозному, как минимум, да, пистолетка остается за командой намба-ван. Это что, 2 на 2? Да, абсолютно верно, это турнир 2 на 2 Как можно играть в турнире? Э -э смотрите, в описании есть ссылочка на группу ВКонтакте этого паблик-сервера Вот вам нужно туда вступить, играть на их паблик-сервере И потом, когда они будут проводить турнир следующий, вы можете в нем принять участие ну что, у нас перестрелка Мидл с зигзагом, точнее с парапетом, и это, наверное, классическая история будет для этой карты. Ну, блин, зачем вообще принято решение играть Б? Вот это мне не совсем понятно на самом деле. Мне кажется, более стандартный вариант зигзаг плюс длина был бы более дефолтный, и ребятам было бы проще. Вип-персона забревает тире-тире. Лайткэт тире, остается последний. При этом он уже понимает, что там на точку Б уже на ноге может в любой момент выйти соперник. И я даже не думаю, на самом деле, что это как-то сильно а, радует <свят> элитного кота. Который успевает вроде бы как отвернуться от флешки. Но при этом точка Б там уже потеряна от слова полностью. Да? Ну и перестрелка пере... Пытался зачем-то vip персона Пережать соперника, и МП-шку в руках Там можно было просто по пульке стрелять А вообще лучше, конечно, эту задачу Переложить на Грозного, на самом деле Потому что у него девайс более подходящий Ну, минус от Грозного по элитному коту Счет 2-0 Да, вы, возможно, сейчас слышите скрипы Это я немножко поправил микрофон Надо подсмазать пантограф А то он уже старенький и начал поскрипывать Так... На очередной вопрос, как попасть в турнир Я уже только что вот прям отвечал Вот прям только что повторяться не буду Не обессудьте Надо было внимательнее слушать Трансляцию Ну что, у нас в общем-то пока что Игроки обороны странно, но Отдают раунды, хотя ведь Что сложного здесь, поставь одного Человека в Щепках, пусть стоит, контролирует Мидл, то есть ему не надо стреляться а второго поставь за дальний, чтобы он контролировал т Все. Легчайшая победа. По сути, здесь даже особо не нужно как-то вот прям сголяться. Просто играть от контакта, так скажем, да? От э, визуальной составляющей Подпустить соперника как можно ближе к точке и спокойно его перестреливать. Но игроки обороны из команды Шалопай пока как-то вот по-странному на самом деле подходят. Пытаются стреляться. И элитный код... Забирает Грозного, но ловит хедшот от VIP-персона. И счет в матче меняется на 3-0. По-прежнему без изменений. Довольно, кстати, медленный и размеренный стиль э, игры от э, команды номер один. Ребята на три взятых раунда потратили 5 минут. Ну, там, правда, еще плюс, э, конечно, ножевой раунд. Абдулазиз, приветствую вас. Э, в общем, медленно. Для матча 2 на 2 формата это довольно-таки медленная атака. То есть не быстро, ребята, по карте Ну, как бы вот и разъединение вот это странное опять же произошло Випперсона персона под тэшкой Грозный где-то вообще находится на миду до сих пор Непонятно. Непонятно Ну, я видел бы ситуацию более адекватной Если бы игрок находился под тэшкой Один игрок, как, например, Випперсона сейчас был под тэшкой Да, а Грозный уже находился бы около нижней тэшки И это бы многое поменяло на самом-то деле А Грозный... Хороший выстрел, кстати, ведь Хороший выстрел Он понимал, что соперник где-то в нижней тэшке Но не понимал, за какой стеной Ну, в таком случае это делается, мне кажется, немножко проще Счет у нас, кстати, становится 3-1 И вот так вот, как это делается, да Ну, надо было просто играть не отсюда, а играть отсюда Проходя здесь, можно было бы чекнуть этот И уже точно понимать, что соперник здесь ну да ладно. И персона на меду забирает uh, товарища минус-минус-минус или тире-тире-тире. И следом грозный сбривает элитного кота. Счет 4-1. Ну, 2 на 2 не очень ведь интересно комментировать. Калибри, ну, с какой стороны посмотреть? Не то, чтобы не интересно комментировать. Просто здесь гораздо меньше экшена, чем в матчах формата 5 на 5. И чем медленнее люди играют матч 2 на 2, тем тяжелее его комментировать. Именно тяжело, потому что на карте практически ничего не происходит. И в связи с этим вот банально вот такая вот история складывается. Самое приятное, да, то есть что мне иногда приходится Говорить о чем-то И абсолютно может быть это что-то Не связано с counter Потому что надо просто как-то Забивать время, вот, пожалуйста элитный код сидит в щепках, да, смотрит VIP-персона э, у себя в респауне бегает Этот тире-тире э, Подсаженный в респе сидит Грозный на меду стоит Ну вот как бы что, что еще комментировать да? Времени уже 45 секунд от начала раунда Прошло Три хп, которые потерял вип-персона Скорее всего потеряны благодаря не очень удачному спрыгиванию да, ну вот сейчас э, Парадоксально, не самая адекватная, на мой взгляд, позиция в матче 2 на 2 Для тире-тире-тире Но его соперники, в общем-то, находились сейчас под щепками на меду И вполне себе могли бы выйти И эта позиция бы себя оправдала абсолютно на 100% Всем прият... привет, приятного просмотра Спасибо за стрим, братан Интересно, спасибочки и вам Тоже большущие Абдулазис, Таджикистан, без понятия, когда играет И Самарканд, когда играет, тоже без понятия Элитный код, хорошее попадание, минус вип-персона Один на один, грозный остается стере Но и тут, естественно, наличие девайса более а, весомый вклад, так скажем, в раунд оказывает И, блин, 15 секунд до конца раунда оставалось, когда раунд закончился То есть они минуту 30 сидели ну, минуту 30, представьте себе, в матче формата 2 на 2 сидеть минуту 30 Ну, там вообще просто ничего не происходит Это основная проблема того, что вот товарищи, которые любят посидеть В матче 2 на 2 тоже продолжают любить посидеть Но в 2 на 2 это работает уже не настолько хорошо Потому что предыдущие матчи были более интенсивные И, как следствие, более интересные даже 16-10 на предыдущем Дасте смотрелись куда более интересно Хотя матч, по сути, был для формата 2 на 2 довольно долгий Но там и борьба была, и все А здесь просто медленное, но уверенное избиение от команды Number One Своих соперников с никнеймом Шалапаев Ну, в спину пытается открыть передний код Получает отгрозного по голове И на этой ноте шестой раунд отъезжает команде Number One и напомню вам, дорогие друзья, что впереди нас ожидает еще одна карта э, между командой Welders и командой мощный ВХО. Кто... И как там будет эта позиции занимать, какую карту будет разыгрывать э -э, эта пара между собой Об этом мы поговорим с вами уже непосредственно после этого матча На данный момент я не обладаю информацией, э какая следующая карта Грозный э забирает элитного кота При этом вип-персона, естественно, погиб от энтри-фрага вражеского снайпера Ну и тире-тире один на один с Грозным С одной стороны, вроде бы, нет девайса но с другой стороны, вы посмотрите позиционно, что происходит Вообще просто Я не знаю, под каким накуром находятся оба игрока Но такие точки занять, когда у тебя дым лежит Ладно 6-2, дорогие друзья В общем, ну, это парадоксальнейший раунд Вернее, концовка раунда достаточно парадоксальна Да, что вот она глупо довольно закончилась Ну, положите руку на сердце, ну, глуповато Почему 2 на 2 играет? Ну, потому что турнир формата 2 на 2 кстати, в следующую субботу, по некоторой инсайдерской информации, Best of 5 шоу-матч будет с, -с, с закатом. С закатом? В следующую субботу? Это 25 число, да? Нет, там же будет э, против новых патриотов шоу-матч. А они 2 на 2 только мид играют? Нет, это конкретно эти ребята хотят только мид играть. Я не знаю, зачем они играют только мидл, но на самом-то деле э, играется Б. Они выбрали... Ну, то есть, как известно, есть вариация разыгрывания карты Dust 2 на 2. Э, простите, просто Dust 2. в формате встречи 2 на 2 это А, зигзаг плюс длина, либо же Б, э, middle плюс, соответственно, Т-шка. Но они почему-то решили разыгрывать точку Б, отказавшись от стандартных э, зигзаг плюс длина. Поэтому так. Так мне какой-то некий Владислав по поводу этого писал. А, ну это я не знаю, как, как, как поздно и как, как рано, вернее, как, когда он тебе об этом писал, потому что по последней информации они искали себе соперника, но вроде бы как договорились играть с новыми патриотами. 8-2. Победа в первой половине команде Number One достается. А, вчера. Ну, это странно. Это странно. Ну, в любом случае, да, в следующую субботу будет шоу-матч Best of 5. При любом раскладе вещей паблик команда Newland о вот это закрыл. Вот это закрыл. 8-3, дорогие друзья. Паблик команда New Land, Новая Земля, будут играть против кого-то. Ну вот, вообще договаривались с новыми патриотами, но хз, если переобулись, такое вполне себе может быть. На вы удачи. Абдулазис и вам. Логичная удача. Так, элитный код. Вышел на мидл пострелять и остался с одним хелспоинтом. Оперативника, кстати, салам алейкум, брат Я забыл поздороваться, извини, пожалуйста. Шторм, да что-то, ничего страшного. Не, не, не надо, товарищ Дерс, за такое извиняться. Бывает, со всеми бывает. И тебе тоже большущий, большущий привет. Один хп. Всего-то навсе. Навсего. У элитного... Бля... Что просто происходит с одним хп? Два ваншота на дигле. Вау, дорогие друзья Ну вот, а вы говорите, неинтересно 2 на 2 комментировать Нифига себе Вот такое редко можно встретить Это просто два ваншота Просто два ваншота, однохэповый человек Это нечто Я бы на его месте с диглом только играл бы Я вообще бы вообще не приобретал ни калаши, бы, ни эмки Ничего, ни АВП Зачем просто это нужно, если с дигла можно такие вещи ставить? Элитный забирает Грозного. Хедшоты не останавливаются. На этот раз уже с калаша прилетает в черепушку Грозного. Вот в предыдущем раунде из Деклад. Теперь с калаша. Ну и еще не самый грамотный, на мой взгляд, подбор позиций. Приводит к тому, что счет становится 8-5. И неграмотный подбор позиций, на мой взгляд, со стороны команды Number One. Вот вроде бы играли... Ну, как бы хорошо, но позиционку явно, короче, просто отдали Зачем-то, опять же, этот проход по парапету Где половина головы торчит и тебе легко в нее может прилететь Ну, в общем-то, и перестрелка, опять же, там с медом Все вот это вот тоже как-то получилось достаточно кривовато Ну, близится концов к первой половине Атака ее так или иначе выиграла И это, конечно, большая проблема для игроков обороны Потому что, в общем-то, сильная сторона именно оборона а, При такой карте но отнюдь слабая сторона выиграет эту половину А вы играете CS 1.6 только исключительно на пабликах и только исключительно для помощи этим пабликам в, так сказать, в узнаваемости, в повышении узнаваемости бренда, давайте вот так скажем, да то есть, ну, только на пабликах И исключительно, если меня пригласят на эти паблики А так, нет, в Counter-Strike я не играю с 16 -го года Ну, в 1.6 Грозный Ну, так легко и непринужденно на... Напарывается на вражеский коллаж Получает по черепку по-своему в который раз И 8-6, последний раунд Первой половины наступает, дорогие мои друзья Здесь либо 8-7 С победой Number One, либо 9-6 С победой, разумеется Их же самих Как бы ничего не поменяется, Number One так и так Первую половину сыграли продуктивнее Но я хочу сказать, по стрельбе Шалопа, и вот удивительно, что они Проигрывают, удивительно Стрельба просто на таком бешеном Уровне, вот эти постоянные хэдшоты Что это за... Заявление из дымов вылезло Тире, тире, тире Отдался под Грозного и вип-персону Ну и тут занятие точки Б, Естественно, Грозный устанавливает бомбу Не устанавливает бомбу И понятно, просто все Я развожу руками, дорогие друзья Но если такие раунды не забирать То мне кажется, команда Number One Просто обязаны катиться в нижнюю сетку Ну вот просто, просто обязаны Ну что ж, посмотрим, как сойдется вторая половина В любом случае, нам бы сейчас будут в сильной стороне Шалопаем придется потеть Немножко сильнее, но опять же повторюсь По стрельбе там, ребята, уровнем, как мне кажется, выше Так что здесь В формате 2 на 2 не столь важны Стратегические наработки, как больше важна стрельба И если стрельба Будет выше у шалопаев То они по-прежнему имеют все шансы На победу Как-то как вот Сглазил, наверное, я, ребят 9-7 Могу еще в копатель онлайн зарубиться, чисто развиваться как киберспортсмен <свят> А чё, кстати, такого? Сапер онлайн, Копатель онлайн Да вообще, на самом деле, человек волен играть в то, что ему нравится По барабану абсолютно, как к этому относится общественность Кому-то может нравиться та или иная игра, кому-то не нравится Вот мне, например, не нравится игра Minecraft Я не скажу, а прям какая-то плохая, да, но я просто не понимаю смысл, вот зачем в нее играть, допустим, да А кто-то понимает, но я при этом не буду порицать того, кто играет в Майнкрафт. Господи, да ради бога, если тебе нравится, играй на здоровье. Потому что игры нужны для чего? Чтобы получать положительные эмоции. От момента, когда ты сел в игру поиграть, и до момента, когда ты перестал в нее играть. И неважно, что это. Counter-Strike, Dota, Майнкрафт, StarCraft и так далее. Вообще абсолютно все. И поэтому, как я, я не понимаю людей, которые говорят, вот, допустим, у меня иногда комментарии на канале пишут. Фу, в КС 1.6 еще кто-то играет, зачем играть в это, простите меня за мой французский говно. А, ну, люди хотят в нее играть и играют, камон, зачем вы их осуждаете, им нравится играть в эту игру. Им не нравится ни Source, ни Global Offensive, ни какая-либо другая CS, и они в 1.6 любят играть. Это для них по приколу, все. На этом вопросов не должно быть в принципе Поэтому даже и Сапер Онлайн И Копатель Онлайн Да хоть Счастливый Фермер Хоть какие угодные игры Главное, чтобы вам Калибре нравилось Главное, чтобы вам это приносило удовольствие Так, вылетает у нас Страх Спасибо вам большое за подписочку на Ютубе Вылетел Тире, тире, тире я уж даже не знаю, успеет ли он вернуться. А, ну уже вернулся. Все. Вернулся. Замечательно. Когда будет трансляция игры узбеков? Ой, когда-то будет. Мне закинули много игр узбекских на комментирование, но пока почему-то не соизволили оплатить их. Как только оплата придет... Я сразу их прокомментирую Ну оплату, так, ради красного словца Уже жду почти 20 дней Поэтому когда-то Саня, сейчас технический перерыв Ну, он уже закончился Там вылетал один из игроков команды Шалопаи, тире, тире, тире Какие-то проблемы, видимо, были Может быть с компьютером Либо с фасткапом, с самим соединением В общем, перезашел и теперь все нормально так, элитный код. 44 хп после не самой удачной попытки открыться. Тире-тире, минус грозный. Просто мне даже добавить нечего, дорогие друзья. 9-8. Но стрельбой. Я уже сказал, что шалопай будут только стрельбой вывозить эту встречу. Исключительно только стрельбой. Других вариантов здесь... Да не должно даже быть на самом деле других вариантов. Потому что стратегически... А что здесь стратегического разыгрывать? Нечего здесь э, стратежничать, так сказать. Тире-тире! Затылок разбирает Грозного, вип-персона. Кстати, правильно делать, что не сразу отправляется разменивать, но размен все-таки нужно пытаться делать. Дождался Рейди-Рэш своего тиммейта, и уже теперь никаких разменов не будет. Вот, собственно говоря. Ну, такие просто неудачные тайминги. Здесь не сказать, что кто-то неправильно сыграл. Здесь просто тайминги сложились неправильным образом. 9-9. На фасткапе добавили в банпик Фордж и Лайт. Возможно, у тебя на стримах эти карты появятся когда-то. Ну, Фордж я комментировал, и я уже давным-давно вообще говорил, почему люди Фордж не играют, когда в момент, когда КС перестало быть... Один простреливал, другой с хаешки взорвал. Просто Бесподобный раунд. 10-9. Так вот... Когда CS 1.6 перестала быть э, киберспортивной дисциплиной И ее заменила Counter-Strike Global Offensive Forge являлся официальной турнирной картой Как, в общем-то, и The Light Но на Light практически не было матчей Проведено, может быть, 1-2 На Forge, по-моему, штуки 3 было приведено На них там играли SK, Fnatic играли И еще кто-то играл какая-то известная команда и все. Ну, Фордж я комментировал много раз, когда я турниры проводил. У меня в Мапуле всегда Фордж присутствовал. Я вообще не знаю, как его можно играть. Замечательная карта. Переработанный Кобблстоун, по сути. Хорошая, очень хорошая карта. Доброго вечера. Как настроение? Как турнир проходит? Артем, приветствую. Тут турнир пока хорошо проходит, без приключений. Очень радуюсь стрельбе команды Шалапаи. Особенно элитный код, Он просто... Я просто не перестаю удивляться его меткости, особенно на дигле. Но команда Number One пока пользуется тем, что они за сильную сторону играют. Но объективно, конечно, шалопа и посильнее будут. Без понятия, когда Нукус играют. Вот без понятия. Ну и вообще странный вопрос вы задаетесь. чего вдруг Нукуста должен сейчас здесь где-то играть? Ну, вернее, опять же, давайте я так переформулирую. А, у меня есть... Больше 40 матчей на компьютере, которые мне нужно прокомментировать. А, среди них есть много достаточно игр сборной команды из Нукуса. А, но! Пока мне не придет оплата за комментирование этого турнира, комментировать их я не буду. А, это уже вопросы к создателю этого турнира, который вот. Куда то пропал? Ну, нужно тоже понимать, что у человека, может быть, какие-то финансовые трудности или что-то еще. То есть, явно, раз он мне демки скинул и не оплатил, значит, есть на это причина. 11-10. Number one. Берут один раунд. Походу, похораночка выиграет турнир, потому что пока что красивее всех сыграли. Ну, насчет красивее это вкусовщина, я бы сказал. Спасибо вам большое за донат, ну, смайлик, наверное, да, получается Как к вам обращаться Спасибо большое за 200 рублей Я бы сказал, что они сыграли жестче всех Не то, что именно красивее Там просто, ну, просто с ноги, как говорится, выносили Ну, может быть соперник был, допустим, слабее намного С более сильными, может быть, похороночка так э, уверенно не сыграют Но пока из всего увиденного, на мой взгляд, да, похороночка, наверное, и одни из явных фаворитов Во всяком случае Может, и не самые крутые но одни из, это однозначно. Грозный против элитного кота. И, где грозный все-таки перестреливает за счет дыма, который в э, щепках лежал непосредственно? 12-10. Они только, только точку Б играют? Да. У них играется middle и точка Б. Ну, собственно, если посмотреть на карту сверху, то для них э, карта Даст 2 сейчас выглядит. Вот так. Только вот так. Ну, это странное решение, на самом деле. Но необычное. И, наверное, за этот необычный и нестандартный режим ребятам тоже надо респектнуть. Вполне возможно, что есть какие-то проблемы э, в плане стрельбы и чего-либо еще. И связаны они первостепенно даже, допустим, с тем самым, что позиции непривычно занимать. да? То есть, вроде ты обычно на А всегда бежишь, а здесь надо бежать Б. У нас есть Контурс 2010. Ты знаешь его? Нет, без понятия вообще, что это такое. Как хотят, так и играют они. Это да. Ну, в общем-то, так и должно быть, по-моему. Опять же, нельзя навязывать ребятам, что они должны играть какие-то дефолтные, какие-то стандарты. Им удобнее и так. Пусть играют так. Грозный минус элитный код. Тире, тире, тире. Остается последний. Под два девайса сразу открывается, конечно. А рискованно. И поэтому не сработало. 13.10 Андрюха, привет Ну здесь, конечно, опять же Я бы задавал много вопросов К шалопаям Потому что их стрельба, по-моему Должна давать им возможность побеждать И все И даже придумывать ничего не надо Просто тупо перестреливать надо Надо, самое главное, найти позиции с которых перестреливать удобнее Тогда победа, я думаю, себя Не заставит ждать с другой стороны, number one вроде бы тоже немного разыгрались. И... и со стрельбой тоже стало достаточно неплохо. Вот видите, как в паре сумели хорошо сработать. Вип-персона вовремя пришел на выручку Грозному. И по результату ни один из игроков обороны, как бы, даже и не пострадал. 14-10. Ну и опять же, не будем забира... забывать, да, оборона здесь гораздо сильнее. Играй от позиции, и больше не парься ни о чем. Это игроки атаки должны доказать, что они должны здесь что-то выигрывать. Пока что с доказательствами у шалопаев, ну, так себе. Элитный колп. Просто... На... Я поражен. Он постоянно кинет дым, сам в этот дым выходит, начинает стреляться в наглую вообще. Причем далеко не всегда перестреливает, но пытается. Наглец. Элитный код вот сейчас опять же вот то же самое делает. Смотри, просто в дымы опять на рожон лезет. Ну, тут отдача, конечно, свирепа. Свирепа нам Буан отыгрывает раунд. 15-10. И матч как следствие. Теперь только овертаймы, либо же шалопай отправится в нижнюю сеточку. Вариантов не так уж и много. Но какие есть. Какие есть, дорогие друзья. ГГ пишет Константин. Ну, пока еще не факт, хочу заметить. Стрельба-то, напомню, хорошая. Ну, вот, конечно, с минусом по тире-тире все становится гораздо сложнее. Литый кокт нет. Не успевает перестроиться на стрельбу против Грозного. По результату, да, это все-таки ГГ и 16-10 на табло. Это итоговый счет данного матча. Number One проходит в четверть, простите, в полуфинал верхней сетки. А шлопай падают в одну восьмую нижней сетки. А вот кто с ними будет играть в их предстоящих играх, соответственно,